Всем привет! И снова Берсерк на связи. Сейчас с вами на нем погоняем. Посмотрим же все-таки, на что у нас способен. А, давайте К28 уровень пройдем. А, так, нам предлагают всякие штучки. Ну, ну, ну, штучка. Ух ты! Ух ты, пух ты! А я кота совсем забыл. А, есть такой интересный этап, когда уничтожаешь. Видите, муж... Показано, кого я поничтовал, и можно собрать вот такого танкоминатора. У меня уже две машинки есть: от Каракоп и Франкопштейн. А наконец-то мы собрали танкоминатора. И я вам скажу, что э, Берсерк. Подожди! Наверное. Сейчас попробуем прокатиться на танкоминаторе. Как же он? Э, ребят, ну, для некоторых это уже не новость. В принципе, многие из вас э, их, его уже открыли. И хотелось бы услышать ваши впечатления. Кстати, в следующем, наверное, выпуске, или, ну, в ближайших из выпусков, я вам покажу одну интересную штучку, которую я заметил в игре Carred Cars. И, кстати, в Хилпим Рейсинге, это вообще явно видно, в Хилпим Рейсинге в ближайшем видео будет про это, а в Carred Cars... Cars, э, ну, я думаю, тоже сильно временить не буду. Скоро уже вам расскажу. Ну, надо точно уже проверить, удостовериться, что ну, баст не обманывать. В общем, на танкоминаторе много чего есть. Но, к сожалению, денег, э, денег на него нету. Странно, почему-то эта бомбочка средняя не открыта. Взяли обычные бомбы. Обычные бомбы, кстати. Я, у меня стояли уменьшалки Уменьшалки я брал специально, чтобы уменьшать противников А в этапах, честно, я не вижу смысла э, брать уменьшалки Потому что здесь нужно зарабатывать 4 И уничтожить можно больше противников А когда выпадает уменьшалка Ну, как вы помните, я уже в видео показывал Когда Буран зарабатывал своим потом и кровью Уменьшалки не всегда, ну, засчитывает то есть, если машинку уменьшили, то может быть такое, что ее, при уничтожении вам просто, просто тупо не засчитает. Да ладно, погнали! Танкаминатор Тут Три сразу полицейских машины! что себе, кстати, это... Обратите внимание, три полицейских машины. Раньше было по две. Так, так, так, едем, ух ты, провалились, давай, танкоминатор. давай, давай, давай, давай, давай, ну, не судьба Не судьба, жизни у нас мало, не, жизни у нас максимум, атаки у нас мало, поэтому, наверное, не получилось у нас пробить Ну, ничего, давайте попробуем еще раз все-таки интересно, как же танкоминатор в действии Ну, какая она сама по себе машина Ну, пока, видите, даже с прессом полицейским ловушкой не справилась. Ну, я спешу на то, что обратно же, атаки у нас мало, и мы не смогли просто быстро пробить стену. Это есть проблема, есть не проблема. Проблема в том, что нужно заработать кристаллики. А это все время, время, время. А, я напомню, что деньги я не влаживаю. Поэтому, поэтому, как вы так заметили, перелетели мы пресс. И летим мы дальше. Летим, катимся. Сейчас как можно больше ребят поубиваем, получим 3 счета и, естественно, получим 50% к нашим присталам. Ну, я, я, по крайней мере, на это надеюсь, что оно так и будет. А оно, скорее всего, так и будет. Погнали. Погнали. Так, ой ой ой ой два вертолета сразу, мама родная, вы что, с ума сошли, сразу два вертолета ракетами какими-то смотрите у нас. Блядь, вообще у ты танк покоцаны, целые танки покоцаны. Ну, ну я справился. не не не не не давай, давай, держи, держи, держись, держи жизни, жизни. Но, видимо, не судьба. Ладно, пошел зарабатывать кристаллы, вы пока пальцы версием. Пока-пока. Ждите секрет!